Всем привет дорогие друзья, меня зовут Михаил Исаев и видео снято специально для сайта isaev.mark. Представляю вашему вниманию обновленную версию держателя дверного полотна которая составляет ширину 28 см в отличие от своего предшественника который имеет ширину всего 20 см Есть мнение мастеров, что данная подставка немного неустойчивая и якобы в процессе эксплуатации дверь может вместе с ней перевернуться К сожалению, я не разделю ваше мнение так как перед выходом на производство она была очень тщательно протестирована и зарекомендовала себя с хорошей стороны, несмотря на свои маленькие размеры тем не менее мы прислушались к вашему мнению и ее увеличили помимо ее увеличения присутствует еще такой ряд изменений подвижная часть стала выше на 2 см что позволяет полотном без промаха попасть в зело самой подставки Был изменен градус зажатия Что положительно сказалось на силе сжатия самой подставки и дверного полотна От слов к делу Длина листа 2440 Высота 1220 Здесь мы скрепили два листа фанеры 18 мм И сейчас будем ставить на подставке Вес одного листа 35 кг а общий вес получается 70 килограмм Некоторые мастера говорили, что дверь упадет, полотно свалится, перевернется, но я не знаю. Каким надо быть мастером, чтобы через двери прыгать, используя двери в качестве трамплина? Вот сейчас мы лист уберем и поставим его в сторону. Ну, конечно, я сомневаюсь, что кто-то из нас будет ставить таким образом двери по высоте и поуже чтобы никто не сказал, что там сзади что-то стоит. лист стоит вот так. С трубцинами мы высклепили, чтобы он просто у нас не разъезжался. Довольно-таки прочно стоит. Ну конечно пошатывается, потому что все-таки она стоит на двух опорах. Но ну, тем не менее оно не падает. Ну, я, конечно, не рекомендую вам так делать, потому что это ну, немножко опасно. Если фанера у нас упадет, еще ладно, но вот если у вас упадут двери, конечно, лучше использовать их по назначению, не вот так. Это просто показано для демонстрации. Только что на ваших глазах мы провели тест обновленной подставки, и, как вы успели заметить, она со своей задачей справилась очень хорошо. Данная поставка уже доступна для заказа. Желаю вам приятных покупок. Все ссылочки будут под этим роликом. С вами был Михаил Исаев. До новых встреч.